всем привет привет и добро пожаловать на канал ирина степная и сегодня у нас снова новый ролик в этот раз мы будем тестировать клей который подходит или не подходит для лизунов и если в ближайшее время это видео наберет 1000 лайков то я обязательно протестирую еще другие клеи. Поверьте, они у меня есть в запасе. Для того, чтобы все было честно, я приготовила три емкости, в которые мы нальем клей. И также еще будем использовать жидкое мыло и наш загуститель тетраборат натрий. И давайте же приступим. Нам наш первый клей, это вот такой вот клей, называется склейка. Клей кон конторский силикатный. И выльем нашу Можешь первую ее? баночку. Возьмем наш второй клей, выглядит он вот так, это клей ПВА, выльем его также в баночку, под номером 2. <свят> третий клей, который я купила, вот такой интересненький, с енотиком, я думаю вы уже с таким сталкивались, и нальем его в баночку под номером 3. Здесь у нас прям жидкий клей, второй клей более густой ПВА. И третий клей уже совсем густой. С вами возьмем жидкое мыло. У меня вот такое жидкое мыло. Я его покупала в фикс прайси. И добавим по чуть-чуть каждому слаймику. И также все тщательно перемешаем. Размешаем и посмотрим, получится у нас слаймика затоплей или нет. Он у нас превращается в какой-то в творожный крем. Добавим загуститель во второй. начинает сразу превращаться в творог по цифре 2 да. из такого клея у вас точно не получится слайм не покупайте посмотрим на нож прийти третий Ну, то же самое примерно если смотреть то они одинаковые то есть из этих клеев при всем желании у вас не получится слайм и остается у нас третий последний жидкий слайм из канцелярского клея добавим туда может отраборат в жидком виде и попытаемся его соединить вместе Здесь даже совсем нет никакой реакции. Попробуем добавить еще немножко. Вот такое вот из этого третьего клея также у нас лайм не получится. Из второго у нас получилась такая творожная масса. Попробую ее потрогать руками. Да как как творог, ребята. Это, конечно, клей, он не подходит явно для слайма. И сейчас посмотрим, что у нас получилось в третьем. Тоже какая-то непонятная консистенция, похожая на творог. Вот такой вот, ребята, сегодня был эксперимент. Мы попробовали с вами три клея. И эти три клея совершенно не подходят для слаймов. Как бы грустно это ни звучало. Если хотите еще тестирование клеев, то обязательно ставьте мне лайк. И тогда я сниму еще видео для вас. Спасибо вам огромное за просмотр. И до скорых встреч. Встретимся в следующем видео. Всем пока.